приветствую всех и в этом уроке мы будем продолжать работу с экипировкой и мы сделаем функцию экипировки уже непосредственно нашей брони давайте перейдем в инвентарь и также откроем персонажа в персонаже нам понадобится добавить дополнительные мыши для нашей экипировки Uh, собственно, давайте Скелетал Мэш? Один, два, три, четыре. Это у нас шлем. Дальше у нас торс. Следующий у нас Hand и food так теперь нам нужно сделать берем то чтобы по констру скрипту мы записывали сет мастер пост компонент нашим собственно новым дополнительным мешем который будет находиться на персонаже. Соответственно, в дальнейшем нам понадобится модульный персонаж, для того, чтобы мы могли нормально работать с частями тела. Как сделать модульного персонажа, вы могли видеть в уроке у меня на канале. Поэтому можете вбить в поиске по каналу и найти урок по модульному персонажу, как его делать. Uh, в общем-то мы записываем эти переменные и используем позу с нашего основного матча Compile.set uh, Теперь переходим в инвентарь и, пожалуй, что мы сделаем, мы здесь переименуем equip. Давайте equip как бы нам назвать функцию ну, пускай будет такой паник мы Мы все-таки уже установили эту функцию Да, куда нам нужно поэтому здесь я пока количество уберу потом когда мы будем работать конкретно с информацией объектов тогда мы и будем Здесь добавлять дополнительный функционал. Так, это у нас функция Анеквип. Так, давайте сразу функцию Анеквип и напишем. Мы будем брать. Референс персонажа Референс. И будем брать сет, точнее, мы будем брать get get шлем после чего брать сет скелетал Меш. Сет Скелетал Меш. И мы будем, собственно, обнулять нашу ссылку. Таким образом мы уберем меш с нашего персонажа. И, собственно, копируем еще три. Два, три, четыре. Так, не хочет. Четыре. Подключаем это все. И здесь мы просто меняем название. Здесь у нас торсу гет. Здесь у нас хенд гет. И здесь у нас фут. Давайте сделаем, чтобы это выглядело читаемо в нашем коде. Так. Это подвинем. А, собственно, снятие уже есть. И теперь нам нужно делать эквип. При эквипе, собственно, у нас есть два варианта, один из которых не очень правильный не очень удобный. Это все-таки использовать спав. И при спавне э, подавать информацию о меше, который там находится. И потом удалять заспавненный объект, а информация у нас останется. Это э, как бы не очень правильный вариант. И также вариант у нас есть использовать тип предмета, который должен быть у наших айтемов. И это может быть также enumeration, либо какая-то функция. Я думаю, мы можем сделать, наверное, enumeration, который в дальнейшем нам также понадобится. Uh, давайте создадим blueprint enumeration e был type. Так, здесь несколько типов. Uh, первый non, то есть предметы, которые вообще не используются. Uh, дальше возьмем тип предмета такой armor также Weapon uh, и тип предмета useable uh, uh, ну думаю пока этого этих типов нам будет достаточно ну в дальнейшем мы можем там ресурсы какие-то добавить крафтовые предметы и тому подобное. Так, сохраняем, выключаем, переходим в инвентарь айтем, добавляем переменную, переменная usable type, тип переменной тип переменная usable type, compile save и также мы должны это выставить base item object usable type. Тип переменной. Sable type. Также нам нужно ее открыть. И теперь нам нужно это все подать. Inventory item refresh notes был type мы запишем так теперь мы перейдем к нашему эквипменту здесь мы из айтема давайте достанем item get item и здесь мы достанем usable type get usable type сделаем switch еще один единственное это нам нужно сделать не здесь а сделать перед спавном при эквипе я сейчас покажу Хотя давайте уберем, уберем лишнее. Все-таки, я думаю, неusable type equipment type, поскольку использование предметов это отдельная тема и пока что мы ее лучше затрагивать не будем. Non equipment equip type weapon. Этого нам будет достаточно. Здесь делаем refresh notes, подключаем. Если это equipment weapon. Собственно, мы будем в таком случае спавнить объект и записывать локальную перемену и все тому подобное. В случае, если это армор, мы должны все это обойти. Даже set Ector Enable Collision мы использовать не будем. А переходим сразу к свечу, который уже в свою очередь нам переключит на тот тип армора, который у нас указан в item. Если это не армор, а в у нас произойдет спаун. И также мы перейдем к этому же свечу, но только мы уже будем использовать эту нижнюю часть. То есть конкретно с нашим вооружением. А... Ну и, собственно, нам снова понадобится персонаж. В принципе, мы можем перейти в функцию Unaquip и взять все вот эти вот слоты нашей экипировки. Также set Skeletal Mesh. Перейдем в Equip. Вставляем. И, собственно, также подключаем. Единственное, что у нас там обнуление, а здесь у нас будет э, запись непосредственно мэша. <coughs> так, и собственно нам нужно еще брать откуда-то И давайте я также здесь подкручу, чтобы у нас не было много переменных одинаково. А теперь нам нужно брать то, что мы хотим записать. Записывать мы будем с айтема. Get item нам нужен. И, собственно, в этом айтеме нам нужно показать Давайте здесь... Equipment. У нас equipment type. Есть. Эквипмента и equipment. Давайте пускай все-таки будет. Пока что был Type. Потом придумаем какое-то более подходящее название. А, так, нам нужен Skeletal Mesh. Давайте, собственно, сделаем. пуске летал и здесь нам нужен скелет маши обычный скелет наш местность агита был он спал и теперь нам нужен собственно класс от BP Inventory Item мы отнаследуем Create Child Blueprint и это будет BP Base Armor. BP Base Armor от которого мы в свою очередь отнаследуемся и делаем BP Helmet. То есть шлем. И также давайте создадим New Folder. Это у нас будет и перенесем сюда шлем ну и собственно давайте сразу сделаем дубликат это у нас будет bp торс дальше дубликат bp hand и также дубликат bp Ну и давайте начнем со шлема. Нам кое что нужно изменить. Давайте сразу это сделаем. Инвентарь, item. У нас есть инвентарь, item, в котором есть куб. Поскольку у нас экипировка использует скелетал меши, а не статик Mesh, то мы можем собственно здесь указать скелетал Mesh. либо же делать статик меши для непосредственно использования ну, на сцене подборе, да, то есть статик меш он может отличаться, то есть это может быть сложенные штаны, а не штаны в таком виде, как они выглядят на персонаже, да, то есть поэтому мы, наверное, все таки Используем static mesh item. Это у нас будет. И на сцене мы будем хранить static mesh. Давайте здесь сделаем for refresh notes. Здесь у нас equip skeletal mesh. Я думаю, мы это сейчас переименуем просто в skeletal mesh. Поскольку здесь мы можем хранить, к примеру, для предметов которые могут быть использованы к примеру это может быть какой-то маленький контейнер да то есть на котором мы также сможем проиграть информацию то есть это не обязательно может быть экипировка поэтому мы делаем эту переменную skeletal mesh, где мы можем хранить mesh который имеет возможность проиграть в себе анимацию это как бы один из вариантов расширения Давайте Refresh Notes. Здесь ProMove to Variable. Skeletal Mesh. Compile. Save. А теперь мы можем это закрыть. Base Item Object мы пока что можем закрыть. Здесь нам нужно перейти в Armor. И указать, собственно... Нам нужно шлем и указываем шлем. Usable type мы указываем то, что это armor. Ну и здесь можем имя добавить и тип экипировки шлем. Так, это мы добавили. Теперь вернемся в инвентарь и здесь достанем skeletal mesh. Get skeletal mesh который уже хранит в себе информацию о скелетной сетке. И, собственно, его мы подключаем ко всем new mesh. Вот таким образом. После чего, я думаю, мы можем уже сейчас это все проверить. Давайте шлем. Ну, шлем пока что кубик. Кстати, к mesh у меня нет. У меня есть только skeletal mesh. Поэтому пока что это кубик. Ну и, собственно, шлем на персонажа. Давайте снимем его, и он снимается. То есть все у нас работает. Ну и давайте также сделаем hand. USable Type armor тип хенд. Выбираем перчатки. Дальше фут. Ну, на манекене это не очень видно, поскольку он не модульный. Я потом добавлю модульные манекен которые я делал в уроке. Либо персонажа, которого я делал в уроке. Так, это у нас ноги. Выбираем тип Армур, тип food И также Торс. торс, армур и торс. И давайте сразу перейдем в оружие, пока мы не забыли, чтобы потом не искать никаких причин, почему это не работает. Usable Type выбираем weapon. Так это мы можем все закрыть. Здесь также мы выбираем Usable Type weapon, Equip Weapon. И здесь мы также выбираем equip weapon compile save ну и собственно давайте это все так hand Food и torse. Так, единственное что у нас также нет иконок пока что ну иконки мы уже рассмотрели как делать так это не шлем это не шлем вот у нас шлем. Вот у нас торс. Так, вот у нас перчатки и собаки. Ну и собственно у нас получается вот такой вот персонаж. Да, у нас манекен вылазит за границы, но повторюсь, если у нас будет модульный персонаж, то у нас здесь ничего не будет видно. И также давайте сделаем сразу дополнение, поскольку если у нас будет модульный персонаж, это нам нужно будет сделать обязательно. Так, инвентарь. В Анаквипе у нас здесь пусто, но у нас здесь... Если будет модульный персонаж, должна стоять переменная с дефолтным мешем. В общем, каким-то дефолтным мешем. По поводу шлема нам дефолтный меш не нужен, поскольку если мы будем использовать лицо персонажа, да? торс, собственно, нам нужно сделать в промовту вариабелу default tors. Дальше у нас mutable variable дефолт hand и также mutable variable default foot Ну здесь мы посмотрим, как у нас будет. Мы также можем создать переменную, к примеру, если э, у нас голова будет вылазить за пределы э, шлема, к примеру, да, если размер не подогнан, то мы также можем здесь сделать переменную и ставить э, заранее меш уже с головой, к примеру, скелетал меш. И таким образом мы избежим, что у нас меши будут влазить друг за друга. Но я думаю, что проще подогнать все меши под базовый меш, да, базовые размеры, и таким образом мы меш шлема просто будем как бы обнулять. Нам он не нужен. Поэтому здесь как два варианта. Если у вас цельный персонаж и, ну, соответственно, подогнаны хорошо э, мыши, что они не вылазят друг за друга, либо вы используете маски в материале, чтобы скрыть э, части тела, э, такой вариант тоже есть, э, то тогда вы можете просто обнулять, как и здесь в первом варианте. Э, либо делать уже модульного персонажа и работать с частями тела конкретного персонажа. Ну, поскольку у нас сейчас пустые все переменные, поэтому у нас будет все обнуляться. Давайте еще раз проверим, чтобы у нас также экипировалось оружие. Так, оружие меняется, экипируется, снимается. То есть все работает. Шлем, торс, перчатки собственно все работает давайте проверим снятие к примеру также все работает так, так, вот. и на этом мы урок закончим в принципе можно сказать, что у нас э, отчасти экипировка готова полностью, э, конкретно сам визуал экипировки. Э, мы также можем добавлять какие-то элементы по типу подсчета брони э, при получении урона и все тому подобное. Но это немного э, касается темы самого получения урона собственно. Что мы, чем займемся дальше, скорее всего, я думаю, это будет добавление, возможно, каких-то стейтов при экипировке, да, сами анимации экипировки, ну, в принципе, мы это делали, поэтому не знаю, насколько это актуально, если вы хотите это увидеть в контексте данного инвентаря, поэтому напишите это в комментарии. А следующее что мы будем делать я думаю приведем сам инвентарь какой-то божеский вид и займемся собственно уже использованием предмета в инвентаре выведем информацию о предметах у нас пока информация никакой нет до да, -а нет выведем информацию сделаем использование добавим какие-то мелкие элементы по типу двойного клика по предмету он накипируется либо используется я думаю это вам будет также интересно Поэтому всем спасибо за просмотр Если вы не подписаны на канал Подписывайтесь, ставьте лайки Пишите комментарии И всем пока